Друзья, приехали за грибами, грибов нету, но яблоню я увидел. Я говорю, стой, стой, стой, что, Андрей? Там яблоки! ну ты глаза стоят, Смотрите, какая яблонька. Красные яблочки. Андрей офигенные, да? И там, хоть не обидно. Вот что будем делать. Я думаю, что там красное, красное такое? Сюда заезжали и не заметила. Заезжать на себя У нас дети очень любят яблоки. Вот и не надо себе яблок. Смотри, сколько красные, обалденные. Ой, не зря, не зря. Но грибов, друзья, вообще нету грибов. Это просто случай, что есть где-то грибочки. А, иду, иду. Вот здесь два. Видишь, какие хорошие. Иду. Стучу. Едем, стучу. Испугался, что Андрей? Я все потеряла. Яблоки я потеряла наливные. Офигенные яблоки, офигеть. Ой, сколько красивые. Короче, вот сколько целое ведро набрали. Целое ведро яблок наливных красных. Вот это, как его, допинг. Не с пустыми руками едем. Какие красивые. Это сейчас. Да, вот мелочь, картошку, девочки собирают. Дарина камеру забрать хочет у меня. носом тоже собирают. А? Нос -то она, да, она снимать хочет. Теперь снимает. Привет, скажи. А завтра у дедушки в 6 утра. Чтоб там были. Чтоб там были в 6 утра уже. Ну не дергайся, зачем? Сейчас капризничать будет. Наше обкладенье, Дима. Шапку одень. Ой, ты же, мадам, зачем сняла все? Косынку одень. Сейчас у Жарко. А косынку одень. Давай, давай. Я тоже сняла. Шапки одень. Давид, что у нас мелочь собирает? Пошли, хватит. Работать надо. Мы сейчас сняли. Шапка деньги, можно Папа был? <связь> Положи картошку. Они, видишь, нас собирали же, пол ведра тащут. Для поросенка вон как стараются, молодцы. Поросенка да, там прыгнуть. Найду, это средний помельче. Надо Идите, мелочь собирать. А вы куда далеко-то побежали? Э, а вы здесь-то собрали, девочки? Здесь собрали? Ну-ка пройдитесь и проверьте, как мама всегда проверяет. Давай. Ну, на поле так, средняя картошка. Пойдет. Главное свое. Вон мелочь есть. Вот видите, одна картошка уже валяется здесь. Вон две маленьких. Два пробежались, мигом-мигом, бигом-бигом. Дима собирает. Я хотела картошку, мне дает. Да. Так, это Динар, Динара! Динара, я перчатки забыла, Динар! Я перчатки забыла, принеси, пожалуйста, там. Хорошо? Мама, может, с тобой Собирать? Да. да давай. Амина, куда пошла? Вот куда Динара шла, туда, вот там мелочь, смотри, вот там она. Что нашел опять? Где? Ой, блин, испугалась так. Нифига. Кузнечка большого. О, блин, Это Саранча. не кузнец. Саранча, это не кузнечик. Йон. Нифига себе. А, ну укусит меня, да? Саранча. А можно я ее потратил? Что говоришь, Андрей? Вот. Была? Ну вот в некоторых местах ее очень много. Да, да, я сейчас переберу, подожди. На, да, мама. Надо что Диме показать, что ли? Давай. Масапку одень, сказала, Дарине. что не одеваешь? Сказала я. я Мам, дай, дай, дай, дай, Это саранча, богомол. Кузнечик маленький, зеленый. Мама, не кусается, убери, а? Не кусается. ой, ой. Надо это. Где телефон? Дайте я его сфоткаю. Ну, сфоткаю. ну что, друзья, мы газовую плиту помыла и все, набежала. Мы с девочками приехали домой. Я быстренько суп сварила, потому что Горяченького охота после поля. Так ведь? Ну, как всегда, у меня получилось, как каша, перлов, перловый суп. Взяла поджарочку. жарочку. Пустой бульончик. И жарю картошку еще сзади. Сейчас потонится. Все, я его сварила. Я по стола. Да. Так, только белье занесу Короче, принесли прилепли картошки. Все, вытопали. Слава Богу. Что только закинуло. Пойдем забьем, пока жарится, варится. Найдали нас. Сейчас супик будем кушать. Супик будем кушать, нямика? Да, а няняня. -ня -ня.